В целом в последние годы применение оперативных методов акушерства, включая вакуум и щипцов, резко снизилось. И это, в принципе, хороший процесс. Мы стараемся максимально проводить натуральные роды, когда это возможно. Но роды трудно прогнозировать. И иногда возникает ситуация, когда... У нас нет выхода, нам приходится быстро родоразрешить женщину. Как правило, это связано с тем, что ребенок на каком-то этапе очень плохо переносит стресс родов. Падает сердцебиение, или иногда начинается кровотечение. И дальше мы начинаем как бы взвешивать возможности или кесарево сечения, или вакуума, или щипцов. И в, в умелых руках. Акушеров, которые имеют хороший опыт применения этих процедур, они, несомненно, относительно безопасны. И вакуум мы применяем при определенных показаниях. Операция длится не больше 10-15 минут, а иногда и короче. И нам удается очень удачно, быстро извлечь у ребенка без повреждений для для матери и плода. И результаты, как правило, хорошие. Очень много научных работ, посвященных детям, которые были роды разрешены с помощью вакуума. И если это сделано правильно, с правильной техникой, умелым акушер-гинекологом, результаты практически не отличаются от естественных родов. В той ситуации, когда нам надо быстро завершить пациентку, мы, честно говоря, применяем индивидуальный подход. Очень трудно ответить в целом, что более безопасно – кесарево сечение или вакуум, или акушерские щипцы. Я вам одно могу сказать, что я из ста родов, может быть, в двух-трех, применяю вакуум или акушерские щипцы. То есть это процедуры, которые мы применяем действительно редко, исключительно по показаниям. Как мы делаем выбор, что делать? Все зависит от акушерской ситуации. Если сердцебиение ребенка резко падает, и минимальное количество времени, чтобы сделать кесарево-сечение, 10-15 минут, пока все это организовать, перевести пациентку в операционную, поставить катетер и так далее, и так далее. Иногда применение вакуума является более оптимальным вариантом по отношению к кесарево сечению. Что касается, как мы решаем вакуум или акушерские щипцы, при вакууме мама должна продолжать тужиться. Вакуум – это помощь родам. Но мы не полностью рассчитываем на, на силу вакуума. Поэтому, если мама иногда настолько устала или в таком состоянии, что она не может эффективно тужиться, акушерские щипцы являются лучшим выбором. Поэтому, честно говоря, в этом плане наиболее правильный выбор, который женщина может сделать, это выбрать правильного врача, который примет правильное решение в критической ситуации, Быстро и эффективно.